Итак, у нас дана задача К5. К5. Определение... кинематических характеристик твердого тела абсолютно твердого тела по уравнениям эйлера задан то есть углы эйлера ну, то есть что мы делаем как всегда мы определяемся что нам дано вот наш один берег вот наш другой берег, что нам надо найти. И вот здесь между ними решение. В качестве моста. Что же нам дано? Напоминаю. Задано уравнение сферического движения твердого тела. В каком виде? В виде углов Эйлера. То есть зависимость углов Эйлера от времени. Вот у нас угол прицессии. Вот у нас угол собственного вращения. То есть вот собственного вращения. Вот прецессии, Вот угол нутации. Это углы Эйлера, заданные здесь. Именно в этом порядке. Пси, тета и фи. Нам задано время t1. Что нам нужно определить? ловую скорость и так далее. Итак, что нам дано? Даны уравнения движения в виде вот таких зависимостей от времени. Пси от t, пси от t, то есть t от t и φ от t. Я уже начинаю путаться в греческих и в латинских наименованиях букв причем t у нас задано каким образом 2 t квадрат плюс 3 t то есть это квадратичная зависимость от времени возрастает как видите со временем этот угол Но вы видели это и на картинке что угол отклонения от вертикали все время увеличивается для оси вращающегося тела это у нас угол мутации он постоянен равен и на 6 радиан 30 градусам и фиат в нашем случае равен чему 24 т, то есть прямая пропорциональность 24 т радиан Естественно, что нам дано? Нам даны понятия, связанные с вращательным движением. В данном случае нам нужно определить в момент t1, угловую скорость, то есть t1. Этот момент у нас равен 1 секунде. Нам нужно определить угловую скорость и угловое ускорение. Давайте еще раз посмотрим. вот Угловую скорость, угловое ускорение, а также скорость и ускорение. То есть основные кинематические характеристики. Точки М, координаты, которые в подвижной системе, то есть жестко связаны с телом. В данном случае, например, когда мы смотрели на волчке, равны вот, 3, 2 и 5 сантиметров соответственно. То есть в подвижной системе отчета радиус-вектор рассматриваемые точки м в подвижной системе, состоящие значит, из трех координат, как и X, и, и буква Z наша. Это что у нас будет, соответственно, 3, я уже забыл, 3, 2 и 5 сантиметров, 3, 2 и 5 сантиметров, все в сантиметрах. Итак, вот что нам дано: раз Два и три. То есть, вот это некоторая точка М. Повторюсь, в начальный момент, когда у нас совпадает X, X Y и Ита, Z и Z. Они, значит, у нас. Точка M имеет координаты 3, 2, 5. Значит, 3, 2, допустим, 5. Вот где-то здесь у нас точка M находится в первом, в первом октанте координатного пространства. И что нам надо найти? Основные кинематические характеристики. Какие? Угловую скорость точки М в момента 1. Угловое ускорение точки M для момента 1. Полную скорость точки M для того же момента времени. И полное ускорение точки М для того же момента времени. Ну что ж. В принципе, мы можем теперь приступить к решению. Напоминаю, угловая скорость у нас по определению, то есть первый пункт определения угловой скорости точки М. По определению омега у нас показывает, как меняется угол поворота. Угловая скорость показывает, как меняется угол поворота. То есть является производной по времени от угла поворота. В данном случае φ у нас вообще-то уже обозначено, угол собственного вращения. Поэтому давайте омега обозначим как общее правило. Допустим, это у нас. Давайте уберем это все. Какой-то угол альфа. Соответственно, у нас что будет? Омега кси, омега ита и омега Z Будет... Это я в векторной форме написал, в проекциях это будет, соответственно, у нас... Каким образом? Кси штрих, ита штрих и... Что z штрих но вычислять таким макаром будет достаточно сложно сколько нам не даны Ой, кстати говоря извиняюсь это я написал не, неверно, это бы касалось линейной скорости. В данном случае для угловой скорости, то есть это неправильно, для угловой скорости у нас были бы соотношения альфа-кси, альфа ита производная и альфа з производная. Но таким образом вычислять было бы неудобно, поскольку у нас э, заданы не углы поворота вокруг осей подвижной системы координат, то есть не вот эти три угла. Вот он, допустим, угол. Раз, угол 2 и угол 3. Нам не вот эти углы заданы. Нам заданы углы поворота вокруг вот этих трех осей. Напоминаю. Этот угол вокруг неподвижной оси Аппликат, вокруг оси ОЗ. Этот угол вокруг линии узлов ОК. В данном случае ее сейчас нету И э, этот угол, не показан на рисунке, этот угол ОК можно считать совпадающим, например, с осью ОХ в начальном моменте. И этот угол собственного вращения вокруг подвижной оси Аппликат в данном случае она совпадает в начальный момент с неподвижной. То есть нам заданы три других угла. Как же их связать между собой? Ну, для этого мы используем знания из геометрии. Что мы делаем для этого? Ну, давайте в следующем фрагменте разберем подробно этот момент.